Внимание! Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Все персонажи вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны. Также в этом видео присутствуют быстро мелькающие изображения. Если это опасно для вашего здоровья, пожалуйста, прекратите просмотр. Приятного просмотра! Хорошо. А угадай, что у меня есть а, Новые туфли? Туфли, конечно, хорошо Но это лучше Машина? Тоже хорошо, но это лучше а, Я не а, знаю Моя дорогая Это два билета на Мальдивы Ого, Что, Да. Правда? А как ты их получила? Я их выиграла в конкурсе от магазина а, одежды Ну повезло тебе, да. мужем Па Не, Никита у него полно работы, он не хочет. Так что компанию на Мальдивах мне составишь ты. Да, О, да. да. Ладно, что, Ты правда? ведь как раз говорил его, что у тебя там отпуск будет. Так что как поедешь? Да, да, конечно. конечно. <с Отлично. Ну что ж, иди готовь купальники. Ну я пошла по делам, я тебе еще попозже позвоню. Давай, давай. Да, давай, давай. Вот это да! Я поеду на Мальдивы! Как я уже давно хотела позагорать на солнце, попить коктейли, надеть свои прошлогодних купальник. потолстела, я не на грамм. А! А! Стоп, стоп, хватит, хватит, остановись! А! А! Нет, да ладно. Как я могла так потолстеть? Ничего не понимаю. Как я могла так набрать? Я ведь за последнее время следила за тем, что ему в каком количестве. Mm-hmm. Иду я просто смотреть, не буду, чтобы аппетит не разыгрывать. Буду есть овощи. О, дети пришли. О, детки, привет. О, мам, привет. Ну что, вы хлеб купили? Да, купили. Ну, и себе тут всякого. На, положи на кухню. Да, без проблем. Эх. Смотрим, что тут купили. А, блин, я на диете, мне нельзя. Нет, нет. А, чипсы с моим любимым вкусом. Так, надо быстрее разобрать эту сумку и пойти. Приглашаем праздновать свой праздник в кафе «Антошка». Только у нас самые вкусные блюда и сочные амбургеры. О, опять еда. Не-не-не, давай другой канал. Хотите знать, что я пью за напиток? Да это же крутая кола «Крутой Никита» появилась только недавно. Эксклюзивная. А еще версия «Лайф» без сахара. Спец ты древний. А что ты только одет? Ну и кринж. Попробуй это. Ну что? Блин, чувак, ты прав. Мой лук просто ужасен. А я тебе о чем? -то. Какой кринж? Лучше я сниму. Нет, нет, стой, стой, мы в эфире, стой, стой! .啊! Шоколадный батончик Flexis. Флексис. Флексис. <ск Gmail> Ешь и не кринжу. Фу, <ruled> я его лучше выключу. <small> Мама, что случилось? Выключал. Я ухожу, ухожу, ухожу. Фух, он ушел. Так, лучше позанимаюсь спортом, чтобы отвлечь себя от еды. Фух, так, надо включить спортивный канал. Всем привет, с вами спортсмен. О, отлично, Сегодня а мы мне? делаем зарядку. Приседаем. Раз, Раз. Два. Два. Три. А продолжим она. после рекламы. Хотите похудеть, но вам мешают мысли о вредной еде? О, да! Не проблема! Вам поможет наш новый порошок для похудения Антижиру. С ним вы можете забыть про строгие диеты И изнурительные тренировки Все что нужно, это просто принимать Стакан с растворимым порошком После каждого приема пищи И на следующий день вы сможете скинуть Как минимум 2 килограмма Вот вам рецензия одного из наших покупателей Запись идет, да? Всем привет! Меня зовут Толик. И это средство антижирун просто чудо! Благодаря нему я смог похудеть почти на 50 килограмм. Вот таким вот я был раньше. Да-да, именно таким. Но теперь, уже спустя неделю после приема антижируна, я уже такой. Хотите также? же? Тогда заходите на наш сайт antijerun.com и заказывайте этот порошок прямо сейчас. Отлично! Классно, что мне эта реклама прямо сейчас попалась. Yeah. прям как в каких-то фильмах. Так, срочно, мне нужно это заказать. Так, так, так. Так. Заказать антижерун. Так, и сколько мне его ждать? Наверное, минут 10. А, красавица, привет! Здравствуйте! Я принес тебе этот порошок для похудения Антижирун. Стоит всего лишь 600 евро. Будешь покупать? Отлично! Только вот у меня всего 1000 евро. А, ну сдачу дадите. А, лови! Фух. У меня Пока! Хорошего пользования! Подожди! Ай, ладно! Пусть это ему будет чаевые! Зато наконец-то он меня антижирун! Так, пойду поем! Фух! Все готово! Ой, наконец-то я могу поесть свои любимые бутербродики! поела. Так, а теперь антижиру. Так. М -м. И я должна это налить сюда. У -у. Наверное, столько не надо. Ну, ладно. Ну, что же, антижиру? Действуй. А так я худеюсь только за! Я ведь просто кефирчику хотела попить. Ай, ладно, антижерун. А? Капец, он уже кончился. Придется новый заказать. Ну дороговат, но оно того стоит. Схожу в туалет, и уже спать пора. У -у -у -у. Ой. Ну что же, антижирун, посмотрим, сколько я завтра сброшу. Ничего себе! Как я так много скинула! Этот антижирун и правда помог! Вот круто! Андрей, иди сюда! Доброе утро! Что случилось? Доброе утро! А ты ничего у меня нового не замечаешь? Да вроде ничего не изменилось! Ладно, давай. Что? Хм, а что здесь происходит? О, Саша, может ты во мне что-то новое замечаешь? Ого, мама, ты явно стала выглядеть легче. Да, ты угадал. Хм, интересно, а хватит ли мне сил, чтобы тебя сдуть? Что? Ну-ка, сейчас проверим. Реально получилось. Прикольно. Почему я такая легкая? Ну что, а? как вам наше новое средство? Понравился результат? Нет. Вы теперь с каждой секундой будете становиться все легче и легче. Нет. Легче и легче. Нет. Легче Нет. и легче. О, так, интересно, сколько же я сбросила? Так Что? Да я только больше стала весить Этот антижирон нифига не помог Мне развели Алло, Саня, привет! А, Марина, привет! Ну, как у тебя там дела? Ты да знаешь, так себе, я хочу похудеть к нашей поездке, а у меня не получается. Может, посоветую что? Ну что, я могу с тобой поделиться своей диетой. Я на ней раньше сидела. Очень хорошая диета, но она очень жесткая и сложная. Уверена, что захочешь ее попробовать? Да, конечно, давай! Хорошо, тогда слушай внимательно. Для начала избавься от всей вредной еды в доме. Она тебе будет только мешать. Выбери себе комнатку, в которой ты будешь проводить дальнейшие три дня. Возьми на работе отгул и не планируй ничего в следующие три дня, чтобы не выходить на улицу. Возьми с собой в комнату фрукты и овощи. Ну и последнее. Просто сиди и жди. Главное старайся занять тебя чем-нибудь, чтобы не думать о вредной еде. И у тебя все получится. Ну и на этом все. Ты все поняла? Да, да, поняла. Угу. Если ты выполнишь все правильно, то шанс того, что ты сорвшься с диеты, будет минимальным. А результат тебя порадует. Спасибо, Марина! Пойду я ее попробую. Все, давай. давай, пожалуйста. Давай. Надо. Ты уже три дня нигде не показывалась. Что случилось? Я тебя тут бутербродик принес. Ау, все хорошо. Ау. Ой-ой, прости, прости меня. Жена, все хорошо. Еда. А, так мне не хватало мяса фу. Андрей, а чего ты тут сидишь? А, да ничего Ладно, я пойду взвешусь Интересно, а сколько я теперь вешу? У тебя на этом месяце будет выходной. А, отпуск будет какой выходной! А, не так сказал. Хотите похудеть, но вам мешают мысли о вредной линии. Ну что ж, Антижарун, действуй. А, ну и дрянь. Ой, гадай!